Доброго времени суток, с вами Катамхали Тяжелый крейсер 10 уровня Венеция Карта Горная цепь, игрок Асламбек Самое неприятное, что можно себе представить Если посмотреть на команды Это в бою присутствует по 4 эсминца По 2 подводные лодки И по одному авианосцу То есть это ну, для линкора точно самое худшее, что может быть есть первый урон по Кремлю. Ну а дальше нету света. Все, свет выключили. Ну, подводная лодка, да, ушла здесь за остров. Обзор, ну нет, вон Кремль все-таки засветился. Остров достаточно небольшой и уже минус один союзник. Торпеды слева по борту. -то, на... на Венеции дымы не для того, чтобы вот так постоять, пострелять. Они скорее для того, чтобы где-то где -то убежать. За Или, к примеру, в ситуации, если упоролся, Торпеда это позволяет безопасно развернуться и отступить. Но использовать дымы вот так, чтобы дать пару залпов, как-то нерентабельно. Счет тем временем уже 2-1. Еще бы чуть-чуть, по-моему, и торпеду бы схватил, но вовремя здесь игрок одумался, успел притормозить. Торпеда прошла мимо. Зато сам при этом одну торпеду в кого-то засандалил. Что-то я даже пропустил момент, где, куда и в кого. Кремлю. ну, только хотел сказать, что почему-то не обращает никакого внимания на Венецию, притом игрок шел здесь бортом, можно было схлопотать, но при этом Кремль был занят другими делами, он смотрел на другой Кремль, походу. В итоге, не получив никаких повреждений, Венеция продолжает себя спокойно настреливать по Кремлю. Ну, а больше тут целей доступных и нет, эсминцы не светятся. Минус еще один союзный эсминец, счет становится уже 3-1. Шарится где-то здесь неподалеку эсминец. Венеция не уходит из-за света. При этом видимых противников пока что нету здесь в зоне видимости. Ну, значит, где-то эсминец. По-прежнему Венеция сохраняет полный запас прочности. Там что-то противник пару раз зал давал, но неудачно. Ведом Кремль опять сгруппать. стреляет куда-то. А, Кремль сейчас стреляет поясино, я смотрю. Еще опять с небольшим тысяч удается из него вытащить. Там еще авианосец помогает. Но ну, неудачно, по-моему, авианосец промахнулся. Там он еще один Кремль. Только что хотел сказать, с полным запасом прочности. Как тут же он там выхватил торпеды, потерял. Сразу 30 тысяч. Торпеды прямо по курсу. Ну, это, по-моему, было отправлено широким веером. Не знаю, я широким торпеды никогда не отправляю. Очень редко, раз в пятилетку. Сами видите, что из этого получается. Тем более, если торпеды отправляешь далеко. Между ними слишком большое расстояние, поэтому без проблем можно увернуться. Да, это так, в надежде, что, дай, дай бог, там случайно одна торпеда зайдет. Ну, я смысла в этом особого не вижу. Ну или да, как минимум один веер широким, один отправляешь узким. Так мне кажется более эффективно. Доковырял наконец-то мученика Кремля, первый уничтоженный противник. Зал по Сталинграду, который с полным запасом прочности, еще как будто в бой не вступал. Но тут на правом фланге вообще все плохо, И сразу бац 20 тысяч. Это прям стороной несчастья обходит Венецию. тут 15 километров дистанции Кремль мог бы и вытащить. Он при этом смотрит куда-то в другую сторону. Не пойму, куда он стреляет. Ну, куда-то, куда, куда важней. Да, чем, чем дать крейсеру тяжелому вбор. Сейчас, по-моему, будет минус еще один Кремль во вражеской команде. Торпеда поймает там. Там сразу такой суп идет. Поймал все-таки. Одну поймал. Венеция здесь уже зал делал зря. Почти 100 тысяч уже урона нанесенного. И счет становится равный. 4-4 по очкам преимущества. 120 очков. Но это благодаря захваченным вот этим вот точкам. Которые дают все возможные бонусы для команды Минус союзник Да, и даже в этой ситуации все равно преимущество по очкам Поэтому очень важно эти точки все-таки захватывать Да, мало того, что они очки да. дают, они еще дают и бонусы Да, там Переды больше, более быструю перезарядку, к примеру Восстановление эти прочности приходится здесь включить дымы, но ну, а Сталинграду лишний раз лучше на глаза не попадаться. А да, еще не забывать, что у него присутствует РЛС. Но ну, пока что он ее не использует. Переходит Венеция на бронебойные снаряды, один залп и обратно на полубронебойные. Ну, бронебойные, конечно, есть смысл заряжать, если только противнику будем стрелять в борт, так лучше все-таки выбирать полубронебойные снаряды. Врубает Сталинград ЛРС. Ну, ну по-моему, уже поздно, да. Ну, успеет один зал дать. И, по-моему, сейчас его Венеция уничтожит. на там на 2 с небольшим тысячи попадания. Даже не успевает Венеция. Что там? Хакюлях. Авианосец. Авианосец добивает. Вот так вот. Вроде бы на правом фланге здесь был такой. Ну, поначалу достаточно сильное преимущество противника. А потом как-то все подрассосалось. Торпеды прямо по курсу. Да, на эсминце лучше не попадать, конечно, под такие залпы. Линкору, конечно, посложнее, да. Ленкор на полубронебойках всегда наносит только 10% урона полубронебойными снарядами. У Венеции история немножечко другая. Имакадзе здесь курсу. очень сильно рискует. Вот про что я и говорил сразу. Об В итоге ни одной торпеды в цель не попал и сам отправился в порт. Торпеды прямо по курсу. И второй веер проходит мимо. Надо не забывать, что еще и Ямагири здесь мог тоже отправить подарки. Ну, еще и подводная лодка прямо по курсу. Причем в надводном состоянии погрузиться у нее нет возможности. Закончилась, как там называется, эта автономность. Прямо по курсу. Сразу кучно отправляет. По курсу. Торпеды и ни одна в цель не попадает. Ну, подводная лодка погрузилась, но это ненадолго сейчас Сейчас сплывет. Пошли глубоководные бомбы. Надо было чуть правее брать. Там вон по следам видно, что подводная лодка немного в другой стороне, поэтому же скорее глубинные бомбы все мимо пойдут. Еще один залп по Ямагире. И он! Вражеский Достаточно удачный! Готов. Ямагири, третий уничтоженный противник в общей сложности. Здесь где-то неподалеку еще одна подводная лодка может быть. Сразу большую часть оставшейся прочности здесь теряет. Приходится использовать торпеды аварийную команду, дабы <laughs> торпеды в цель не попали. Ну, куда деваться. За Раскидывает Венеция Очередной пучок глубоководных бомб. Ну, там, по-моему, навряд ли подводная лодка будет сейчас сближаться. О, а тут еще одна. Есть 9000 опять по эсминцу. Сейчас теперь торпеды пойдут с другой стороны. Мне кажется, можно было под, ну, от двух подводных лодок, от греха подальше, вообще за остров торпеды уйти, но при этом оставаясь на точке. Ну, удается здесь и вторую подводную лодку без проблем обмануть. Торпеды, торпеды проходят мимо. Молоту. Торпеды за Вот в итоге остались в живых у противника Только две подводные лодки прямо по курсу. Потому что авианосец может добрать эсминца прямо по курсу. Опять. По Опять мимо Неудачные какие-то подводные лодки Ну или не не неумелые Никак им не удается попасть Ну что, на ну, таран с подводной лодкой? Это забавно Готов, на что он надеялся Венеция в принципе не так и много прочности потеряла И еще и можно ремку использовать Ну там уже, смотрю, немного автономности восстановил Сейчас можно просто захватывать центр Где, кстати, союзный авианосец? Там, дабы, к примеру, не рисковать а торпеды доворачивают, доворачивают, но... но не доворачивают. До конца боя 6 минут. 30 секунд до захвата точки. Лучше точку на всякий случай захватить, да, потому что здесь и авианосец недалеко мало, ли. вдруг сейчас удачная атака какая-нибудь у подводной лодки случится, и пиши пропало. Ну думаю здесь ничего не предвещает таких неожиданностей. Да уже сколько атак Венеция избежала ни одной торпеды по-моему от подводной лодки так и не получил, хотя уже больше пяти наверное попыток атаки было. В общем всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось обязательно ставим понравилось, всем удачи и до новых встреч, пока пока. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды по курсу.